Доброе утро, уважаемые коллеги! Так исторически сложилось, что два больших центра в Ленинграде, в Санкт-Петербурге и в Москве исторически занимаются проблемой меланомы. В Ленинграде в Санкт-Петербурге этот центр возглавлял Роберт Иванович Вагнер и его ученики, а в Москве Николай Николаевич Трапезников. И разрешите вам представить несколько вот таких черно-белых фотографий, которые представляют определенный интерес. 1964 год операционная в Институте онкологии оперируют пациентов с солидными опухолями, в том числе и пациентов с меланомой. В 1962 году состоялся 8-й международный онкологический конгресс где участвовали, активно участвовали наши, наши ученые, наши специалисты. И вот вы видите молодого Михаила Лазаровича Гершановича, ведущего химиотерапевта нашей страны, это Белевича, Валенти... Валентина Павлоча, Владимира Павлоча, извините. История. А это э, празднование 50-летия нашего института и столетия со дня рождения Николая Николаевича Петрова, Роберт Иванович Вагнер, Николай Николаевич э, Трапезников, э, Николай Павлович, э, Николай Николаевич э, Блохин, э, Николай Павлович Напалков. История. Известные ученые, известные э, онкологи на весь мир. А проблемы меланомы э, мел, э, у нас в институте. Занимался, занималось второе отделение, таракальное отделение. и Его возглавлял как научный руководитель Роберт Иванович Вагнер, и, и, и, другу, и вторым руководителем был клиническим э, руководителем э, не, Алексей Степанович Борчук. И вот здесь э, вы видите фотографии сотрудников его отделения, и снизу фотография Михнина Александра Евгеньевича, который как раз вчера выступал с докладом. Далее третье отделение возглавляет, начинает работать с пациентами с проблемой меланомы, возглавляет его Георгий Иванович Гавтон, видите сотрудников, которые некоторые работают и сейчас, по сию пору, вчера выступали с докладами, исторические, исторические кадры, конечно. И Михалыч Гершанович, он занимался всегда химиотерапией у нас в институте. И вот одно из интервью, посмотрите, в 2009 году было написано. «Есть заболевания, по которым прогресса почти нет. Это рак почки, поджелудочной железы и меланомы. 2009 Девятый год. Девятый год». «Что тогда было на тот период? Одногодичная выживаемость 30-35%. И золотым стандартом является декарбозин химиотерапия». Химиотерапия она имеет свое осложнения, к сожалению, эффективность невысока, медиана общей выживаемости не превышала никогда года, дай Бог, полгода, 8-9 месяцев, поэтому проблемы всегда были. Занимались химиоперфузией, Георгий Иванович Ковтон достаточно активно занимался, сейчас вот в настоящее время уже отошли от этой, от этой проблемы, но иногда были неплохие результаты. И большой вклад внес в развитие нашего института в научную проблематику Кайда Палыч Хансен. И под его руководством открывается отделение биотерапии, новое направление. Высокие дозы они использовались и в мире, использовались и в нашем отделении, в нашем, в нашем центре. И вы знаете, вот этот метод, он, наверное, не совсем был... Правильно забыт, да, достаточно токсичный препарат, но эффекты были, и особенно на тот период, когда не было других препаратов, он внес особенный, конечно, свой, внес свою эффективность однозначно. И сочетание как раз вот иммунотерапии с химиотерапией у нас показали неплохие результаты. Диссертационное исследование нашего Алексея Викторовича Новика, оно было посвящено вот этой теме, и объективные ответы были неплохие. А самое главное, смотрите, у нас... У нас есть действительно ответы, которые потрясают. Молодая женщина, которая имела распространенную форму меланомы, лечилась сначала докарбозином, потом интерликином 2 и длительный ответ, частичный ответ, больше 10 лет, позволил ей родить двух близнецов она жива здорова, дети здоровы, так что вот результаты все-таки вот того лечения интерлигеном 2 однозначно, однозначно, однозначно есть и существуют. пользовались мы и вакцинами и до сих пор пользуемся видите, вот наши сотрудники достаточно молодые, еще тогда геномодифицированные вакцины, дритно-клеточные вакцины по настоящее время это направление идет. То есть биотерапия конечно имеет свое развитие. Но безусловно, но чуть больше 10 лет назад произошел просто революционный сдвиг в лечении меланомы. Появились новые противополевые препараты. Это ингибиторы из у тех пациентов, у которых есть мутация бров и иммуно-онкологические препараты. И первый препарат, нам посчастливилось подержать его в руках, вот именно ПЛИКС-4032, Он Впервые мы увидели результаты потрясающие. У больных с метастатической меланомой полный, Полностью исчезали очаги. Это литературные данные. По, э, частичный ответ более чем у половины пациентов на, на авиморфинебе, в несколько раз больше, чем на химиотерапии. И впервые была превышена планка безрецидивной выживаемости больше чем полгода и общей выживаемости более года, которой раньше, конечно, конечно, не было. И вот в этом вот исследовании как раз несколько стран участвовали. Видите, 44 э, страны участвовали, в том числе по Нам участвовать нам дали 12 пациентов. И мы впервые увидели, что через 4 недели может полностью исчезнуть очаг метастатический. Удивительно. Мало того, конечно, и клинические данные у пациента, эффект лазеря мы действительно увидели. Вот именно у меланомы, не у других пациентов, не с другими локализациями, а именно у меланомы, когда через несколько буквально дней начинают исчезать упухлевые чеки, улучшается клиническое состояние, состояние пациента. И параллельно практически идет другое. Направление. Это ингибиторы контрольных точек иммунного ответа. Здесь совсем другое, другой механизм воздействия. И в 2018 году, вы все прекрасно знаете, что два ученых Джеймс Эллисон и Тасуко Ханзё, получили Нобелевскую премию за открытие противоопухолевой терапии методом подавления негативной иммунной регуляции. Первый препарат был зарегистрирован «Иперимумаб». Теперь он уже куда-то уходит в прошлое, но поверьте, когда он появился вот у нас в широком доступе, сначала в московском центре у Льва Вадимовича Демидова, потом нам, нам позволили тоже пользоваться этим препаратом достаточно долгое время, пока он не был зарегистрирован, мы увидели прекрасный результат. А самое главное, что появилась часть больных, которые долго живут без признаков прогрессирования заболевания и много лет. Это пятая часть, вроде бы немного, но все равно пациенты с метастатическим меланомой живут больше больше семи лет и пятая часть пациентов да вот эта программа расширенного доступа они сначала конечно много в свое время говорили к нам приезжали пациенты с разных с разных уголков нашей страны в клининге было почти 150 пациентов 100 больных мы пролечили и увидели что действительно эффекты есть и наши эффекты наши отечественные они такие же как и в литературных в литературных данных а самое главное, мы действительно увидели ответы, что при применении вот четырех введений эпилемаба может быть длительный ответ. Три с половиной года, посмотрите, как у пациента исчезли метастазы в печени и не возобновлялись. Но мы увидели иммунопосредственные нежелательные явления, о которых мы раньше не знали, и тяжелые калиты, от которых человек мог просто скончаться, и тяжелые септические, кожные реакции, и гипофизиты, различные эндокринопатии, повышение трансиминас при абсолютно удовлетворительном состоянии пациентов. И это, конечно, повело уже в другую сторону, нужно было изучать, изучать эти иммунопосредственные нежелательные явления и лечится они, вы знаете, совсем-совсем по-другому. Мы узнали о псевдопрогрессировании, что может вот проходить такой процесс через псевдопрогрессирование, а затем уже и полный регресс у винтастатических очагов. И таким образом за несколько лет появляются новые, абсолютно в новых направлениях новые препараты. Если в таргетной терапии понимать, что одна только мунотерапия веморафинибом революции не сделала, здесь нужен еще меконггибитр, появляется другая практически параллельно э, э, комбинация даже они в, э, быстрее зарегистрировали добрафиниб стромитинибом э, появляется новый иммуно-онкологический препарат пемпрализумаб и э, неволомаб и таким комбинацией и посмотрите общая выживаемость с 35 процентов увеличивается уже до пятилетней выживаемости которая перешагивает 50 процентов конечно революционные изменения происходят а если мы вернемся теперь вот к, к последним данным по иммунотерапии на комбинированной терапии почти 50% пациентов с метастатической меланомой переживают 7,5-летний рубеж. И Мы стали лечить пациентов с, с метастатическим поражением головного мозга, что раньше казалось бы практически невозможно, это несколько месяцев, и пациенты, как правило, погибали. А здесь уже годами исчисляются, у, конечно, не у всех пациентов, но у части пациентов есть достаточно прогрессивные изменения, и вот трехлетняя выживаемость почти 50% у пациентов, которые не имеют симптомов с поражением головного мозга на применении вулумаба с Большие изменения происходят в адевантном лечении. Вы помните, мы начинали с интерферона. Кстати, интерферон применялся когда-то и в лечении меностатической меланомы. Но в 2017 году... Гермонт, Александр Гермонт, говорит, что нет на, на, на заседании ЭСМО. Вообще тогда потрясающе было это заседание такое, знаете, вот революционное, можно сказать, что не надо всем пациентам делать интерферон, только у которых есть ульцерация, тогда есть -то, какая-то выгода. Всем остальным, конечно, просто он бесполезен абсолютно. Появляются препараты, вот эти препараты, которые уже зарегистрированы, и а, таргетная терапия, и адоброфенипстрометинибом, и пембролизумаб, и в. В девантном режиме уже начинает появляться, то есть мы переходим в более ранние формы заболевания, что сейчас происходит с иммунотерапией. Мы зарегистр... уже идем не от третью стадию лечим, а уже переходим ко вторым, более ранним стадиям заболевания, которые имеют высокий риск прогрессирования. Это вторая Б, вторая С стадия. И уже в наших рекомендациях «Русско» по последним вот дополнениям от февраля 2023 года написано, что можно использовать пембролизумаб и неволумаб в течение одного года. Вот. Но в некоторых случаях, когда недоступно, все-таки интерферон остается при этих стадиях заболевания. Но, конечно, хочется всегда исследователям и практическим врачам получить еще выше, выше выживаемость, еще лучшее качество жизни. Что делать тогда? И начинаются новые изыскания. Одно из таких вот направлений – это взять и скомбинировать вместе иммунотерапию и старгетной терапией. Вот это вот исследование, по которому много спорят еще по сию пору. Есть несколько параллельных тоже таких же вот исследований. Комбинация иммунотерапии с старгетной терапией. В этом исследовании принимали участие и наши российские центры, видите, вот наши здесь фамилии. И поэтому мы имеем определенное уже свое мнение. Что показало вот это исследование SPAY-150? Есть выигрыш безрецидивной выживаемости, где-то в 4,5 месяца. Есть выигрыш по длительности ответа. Длительность ответа где-то на 8 месяцев больше у тех пациентов, которые получают комбинацию от эзолизумаба с фемпрофинибом и кабинетинибом. Вот. Но полностью сказать, каких мы пациентов все-таки берем на тройную комбинацию, мы до сих пор все эксперты мы спорим. Вот, Определенные мнения остаются, но то, что эта комбинация уже внесена в стандарты, в алгоритмы лечения, и у определенных пациентов она имеет место быть это, конечно, однозначно. Что еще нового появляется у нас в иммунотерапии? Наш отечественный препарат Просглемап зарегистрирован три года назад. А Антипедиадин препарат. Сегодня о нем будут много говорить, поэтому я не буду уделять много внимания. Но это, конечно, здорово, потому что появляются наши препараты. Могу сказать, что сейчас еще появился еще, еще один препарат, наш отечественный пембролизумаб, который будет иметь те же, те же показания, что и зарегистрированный иностранный препарат. Конечно, мы имеем свои отечественные возможности и разработки, и это здорово. И по поводу проглемаба, что было очень приятно на белых ночах в 2019 году, старант среди перечня всех зарегистрированных препаратов достаточно ломанным языком называет препарат Пролалимав. Нам, конечно, кто слушал, это было, было очень приятно. Что можно сказать, что еще сейчас вот нового вносится? в наши рекомендации, вот буквально в феврале этого года, в наши практические рекомендации, пока в русском, потому что рекомендации АОР Минздравские они более медлительные, они пока остаются 21 года, так и новые, новые не, не введены, хотя мы все время их туда направляем. Первое, значит, мы вчера очень много говорили о неодевантной иммунотерапии. Так вот, в практические рекомендации, внес Внесена, внесены показания пероперационной терапии, пембролизумабом у пациентов с меланомой, вне зависимости от наличия мутации с 3 B 3D стадии. Три введения, затем проведение лимфоденоктомии и с последующим уже назначением пембризумаба в течение одного года. Это новое абсолютно такое вот направление, которое движет показания пациентов с применением именно внеадювантом и потом в послеоперационном, в послеоперационном периоде. И что еще новое? У нас было две комбинации таргетной терапии, а сейчас появилась еще третья комбинация – энкрофинистов. Ниб замениме и а, это, конечно, позволит нам еще а, больше такой вот диапазон действий. Я хочу сказать, что эта а, комбинация энкрофенипс-бенетинима была зарегистрирована в Российской Федерации в октябре прошлого года. Надеемся, что в сентябре, а, в конце лета этого года препарат появится у нас уже и в практическом, практическом применении. И разрешите остановиться вот несколько на этой комбинации, потому что есть некоторые, некоторые особенности. Какое исследование стало регистрационным для, вот, для регистрации такого, такого показания? Это исследование «Колумбус». Здесь пациенты делились, делились на три рукава. Одни, одни пациенты получали комбинацию энкорофениб с бенетинибом и два рукава, которые получали монотерапию энкорофениб и бемрофениб. Что показало это исследование? Вот, представляете, у нас, уже, у нас только зарегистрировано в октябре, а в мире имеются уже пятилетние результаты безрецидивной и общей выживаемости. Так вот, безрецидивная выживаемость оказалась выше, конечно, у той группы пациентов, которые получали комбинацию антибрав-терапии и антимекотерапии. Да? И мы видим здесь безрецидивную выживаемость, безрецидивную выживаемость почти 15 месяцев. Вы помните, вот первые результаты мы говорили, 9 месяцев, да, вот здесь уже 15 месяцев безрецидивная выживаемость. Общая выживаемость, общая выживаемость почти 34 месяца. По сравнению с монотерапией, конечно, здесь преимущество абсолютно. Есть комбинация, комбинация абсолютно эффективна. Но по объективному ответу посмотрим, какие, какие есть результаты. Если посмотреть на частичный ответ, это 64%, полных ответов 14% у пациентов, и контроль над заболеванием у преимущественного большинства пациентов больше, чем у 90% пациентов, что значимо больше по сравнению с монотерапией веморофенивом. А что говорить нам о, если, да, что интересно, сравнить. У нас же теперь есть три комбинации: какую комбинацию лучше нам нужно будет выбрать, есть какие-то преимущества или нет. Но вот посмотрите: здесь, конечно, непрямое сравнение экорофиниб с бенетинибом, доброфиниб с траметинибом и кабинетимим с веброфенибом. Если смотреть по безрецидивной выживаемости опять же, непрямое сравнение, то несколько выше 5-летнее безрецидивное выживание выживаемость у пациентов, которые получали энкерафенив с бенимитенивом. 23 по сравнению, например, с 19, с 20, 19 и 14, соответственно. И если мы посмотрим по общей выживаемости, то общая выживаемость, она практически одинаковая, пятилетняя выживаемость. Где-то у 34, 35, 36% пациентов живут на рубеже 5 вот лет на комбинации вот этих трех комбинаций. И самое интересное, конечно, токсичность. Какова токсичность лечения? Потому что каждая все-таки комбинация имеет свои определенные виды токсичности. Если мы помним у веморусиниба с капинитинибом там светочувствительность, фоточувствительность 35 вот. А если посмотрим вот на у пациентов с инкрафинибом, димитинибом, здесь всего 3%. Но, например, лихорадка у доброфиниба с траметинибом у большинства пациентов, у большей половины пациентов 57 процентов, а у с и 20 то есть несколько разные. И я думаю, что когда у нас будут все возможности, мы просто будем с вами выбирать, какую комбинацию нам лучше выбрать. И, подводя итоги, можно сказать, конечно, за последнее время однозначно произошла новая эра в лечении меланомы. С появлением новых препаратов, как таргетных препаратов, я не буду перечислять, это вот три, три комбинации, как иммунотерапия, как комбинированной таргетной иммунотерапии произошли, конечно, те изменения, которые позволяют улучшить и качество жизни, продлить жизнь пациентов, а у некоторых пациентов и возможное излечение. И а, у нас, а, я говорила, вот исторически складывается то, что вот два центра всегда занимались проблемой меланомы, у нас так исторически и сложилось. И в шестнадцатом году создана ассоциация специалистов по проблеме меланомы. Эту ассоциацию возглавляет Лев Владимирович Демидов, и вот мы входим в правление этой ассоциации. И туда входят специалисты многих специальностей. И смысл такой привлечь как много специалистов по проблемам лечения мелано не только лечения, диагностики, Проблемы диагностики, лечения меланомы, образовательных направлений. То есть это очень большое направление. И эта ассоциация действительно работает. И мы надеемся, что она будет работать и дальше, конечно, и привлекать и больше и больше специалистов. И, уважаемые коллеги, с удовольствием вас хочу пригласить на наш форум, который состоится в июле, в начале июля этого года, с 3 по 8 июля, и где мы тоже будем говорить о проблемах меланомы. Спасибо большое за внимание.